Люди, очнитесь, пока не поздно. Плохо, когда власть считает людей рабами. Но еще хуже, когда люди с этим согласны. Переход от намордника к ошейнику совсем не заметен. Однажды в стране людей обяжут выйти на улицу в 9.00 для расстрела. Все поворчат, повозмущаются и пойдут одеваться. Запись будет проходить на сайте Госуслуг. Программа Грефа в реальности. Им не нужны образованные рабы. Народ лишили сельского хозяйства, производства, истории, культуры. Теперь детей образования лишают, общения, физического развития. Полицейским дали свободный мон населения. Уверенности в завтрашнем дне у народа не осталось. Мультфильм «Чиполлино» отдыхает. Вам интересно, что они еще хотят придумать? Тогда изучайте информацию, не ленитесь. Посмотрите, пожалуйста, ролик до конца, и вы поймете, что происходит на сегодняшний день у нас в стране. Наш выбор. Здоровье, берегите. У меня с землями написано мнение, что на меня написано. Еще говорю, придите завтра, чтобы вы Все, что понравится. Слава все, вы слышали? Вы думаете, что я слышу? Я слышу, пока я слышу. Почему? Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, вот... Ну, Попал я в курсе. на в курсе. Еще что? -то? Да, справочка у вас есть? Ага. Подменник. Негоня. Негоня. На Негоня. Негоня. Где? справка? справка Негоня. Негоня. Негоня. Негоня. Негоня. Негоня. Негоня. Негоня. Негоня. Негоня. Васильевич. Давайте, давайте сначала разберемся Чего? с одним человеком. Потом сейчас, будет участник. Да. да нет, Чего? сейчас Чего Повесточка на сегодня часа на рассмотрение мы Для составления. Угу. Распиться здесь ну все равно ничего не будет. Документ непонятный. Это Конечно, непонятно. Непонятно. Нет, тот вызывает Баянов якобы, да? Почему вы опрашиваете туда? На каком основании это? Нам непонятно. Это сплошное беззаконничество. И можно тоже можно. На в наглую Телефон, телефон, так. Так. Телефон, служебный у вас? телефон у вас служебный? Нет, не служебный. Окр... Ну, Полиция ваш Нет, Ваш Не, служебный. нет. Ваш личный? Тел... Средства, ваш личный? Не, нет, Ваш личный? Ваш Ваш личный? Не, Я спрашиваю. Я вам ответил. Я не не знаю, по барабану. Он сказал, как бы через училить? будет, где, как, судьи, а на Видео, что на телефон судьи, а на лично Рабку-то предоставить, да? Почему? Десять да? не Ну, где бы? У вас есть... Там Работа мне уже удивилась. У Документы, да? Еще раз спрашиваю, у вас есть справка, Валерий Васильевич, что вы заня какие-то будете давать по полусреднему? У вас есть справка, да. то есть вы не будете, да, давать деньги? Вас спрашивают в третий раз уже. Справка у вас есть, что вы прошли тест на коронавирус? У вас есть правка. Третий раз, по-моему, слышал, что нет. Нету. На каком основании вы тогда вообще? Ходите, Валерий спрашиваете. Валерий, спрашиваете. Вы будете давать Павел Владимирович. Мы Валерий... вас спрашиваем, вы молчите. Валерий Почему, Валерий Почему вы кинут? имеете право спрашивать, мы отвечать должны. А вы не имеете права отвечать нам. То есть вы отказываетесь от задачи объяснения? Я вас спрашиваю, вы не отвечаете. Мы вам... Российской Федерации? Мы вам первый раз... Познакомились? Разъяснить? Вы со мной разговариваете? Я 51 с вами разговариваю. Соперная я вас спрашиваю еще раз, доверенность есть у вас? Какая доверенность, от... Павел Владимирович? Доверенность от юридического лица грязных Андрей Михайлович, который является одним единственным. Павел Владимирович, мне этот вопрос задавали уже несколько раз. Ну. Я вам ему отвечал. Правильно? На каком основании вы тогда опрашиваете? Я понять не могу. Вот я сейчас вас спросил, вы молчите сидите. Мы, мы почему должны вам отвечать, а вы должны молчать. Не меня, голосом. <связывайте> <пожалуйста>. <связывайте> я разговариваю так. Раз я вы, знаю, слышите, как, я, я, знаю, вы я по начинаю говорить, что вы услышали. Вы, вы, вы, вы, вы, вы вы <связывайте> на каком основании вы сейчас опрашиваете, если у вас нет на это основании? Ну вот так вот нет. Вам доказать? Мне не надо себя сказать. От Колокольцева 615 приказ. Что каждый сотрудник МВД должен иметь доверенность. Вы вот прямо сейчас бы встали, сходили до вашего полковника и задали бы вот этот вопрос, что мы вам сейчас задаем. Запишитесь на прием, заходите. Как это тебе надо, а не нам. Ты нарушаешь права. Я, я как хочу, так и говорю. Да, конечно же. Что вы сделаете? Суд подай мне. Тем более вот областье. Вот. вот, теперь нам вопросы задайте. Андрей Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Доверие, Доверие. Здравствуйте. вопрос что, что, что, все старый. Доверенности почему нет? Доверие нет. нет. Доверие Доверие По 615 приказу не от не колокольца. Пишите заявление он вам ответит. На каком основании, куда вы здесь сидите, я не могу. Андрей да, Михайлович. Самоуправ просто ним нет. Вы занимаетесь? Все, пошли. А вы исполняете э, само, э, приказы преступные? Вы это понимаете прекрасно. Если будете вопросы задавать, будете будет давать объяснения в этом плане. Задать выше. Да. Молодец. Молодец. Алексей Сергеевич, будете какие-то объяснения давать в этом плане? Александр Алексеевич, будете пояснения давать в по этом поводу. Мной, вами, вот, вами, вот, вот, вот вам должны люди отвечать, а вы молчите сидите. Я понять не могу, почему так. Вы имеете право на это, что ли? А мы не имеем права. Давайте, то, Я буду все, ну конечно, вот. это потом суд будет, потом уже вы, суд. Суд тебе поделать, правильно? Конечно, ну, конечно. я все для суда. Ваши нарушения будут создавать. Я буду вас я вот, что, вы меня будете делать. Вы сейчас протокол должны составлять? Сейчас буду протокол составлять. Составляйте. Сейчас в банк не пойду. 105, 19.3. 10. точка Это, когда свои повалом вчера представили? Да, да, Пошли, вспоминайте, не идея. Спокойно. Вы, вам надо, там. Вы можете, можете объяснить по поводу э, вот этого? Здесь написано, Разъясняю вам, что случае неявки физического лица или законного представителя физического лица или законного представителя. Давай скорее уже жду. Или законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу, вот в административном если он извещен, в проект, а протокол административного правонарушения составляется их отсутствие. Почему здесь написано неявки физического лица? Он что, физическое лицо? Физическое лицо. Докажите мне, пожалуйста, что он физическое Я лицо. Я ничего доказать не буду. Нет, вы мне докажите, пожалуйста. Ну не юридическое лицо. Он человек, Я в человек. первую очередь. Я гражданин социальный. Он гражданин СССР, а не физическое лицо, если вы так думаете. Но у вас нет доказательств, что он физическое лицо, понимаете, нет. Какой документ подтверждает, что он физическое лицо? Да я не знаю, что вот я откуда. Вот такой компуск, утрата времени. я скажу, что это важное дело, чтобы прийти к вам сюда. Где вы мне дали липую бумагу? Здесь написано, что меня вызывает Боянов. Где он? Где Сейчас В отношении вас будет статистическим бюстом в инвестиционном по статье 20.6. Часть 1. На каком основании? В отношении ШИМ На каком основании? На основании материалопровержки. Известировано вам в инвестиционном 1 мая. Можно ознакомиться с документами по делу? Также в состоянии протокола сняла в статье очередь, как сус не помогает следить против самого себя своими близкими родственниками», статья 25.1, то есть в отношении лица, которое сделает заявление в произвесении правильной консультации материала дела, статья 25.5 для оказания помощи в отношении лицу, в отношении которого удается в производство дело, происшествии, потому что ему участвуют в защите кристовиде. И четвертая закона полиции, что право, иметь право на юридическую помощь на услуги переводчика, на один телефон и или вставать, цели поделиться цели подвесении Есть у нас такая улица? Улица Соборная площадь номер один. Есть. Есть? Ну-ка найди, пожалуйста. Ули улица Соборная площадь номер один. Я у сына, я, я копию дам. А? Копию дам. Я знаю. Вот копию, я когда сфотографировал, я прочитал то, что написано. А копию на копии я не могу прочитать до сих пор у меня Спасибо. Ему здесь надо написать. Так, где, может, здесь, да, написать. Где? вот объяснение вот здесь? А, вот здесь можно написать. Угу. Дайте сначала там. Тут надо исправить здесь надо зачеркнуть. Вот это он вот тоже Нет, не надо зачеркнуть. Ну, как это? это нет. Он не гражданин, наверное. Ну, вы, вы напишите объяснение. Я же предлагал вам дать объяснение на 51-ю, на 51-ю. Поясните сейчас мне. По Давайте переправим. Я не да, буду дальше. переправлять. Ну, ничего. как это не будете переправлять, если он не гражданин, наверное? Я изнасиловался. У я него есть справка У него справка есть от грязных. Если вас грязных подставляют как какими-то методами, могу, да? Я могу, я Здесь могу, вам могу. одно говорит, там делают другое сам. Это, это вы, это вы виноваты, обесении, потому что, что вы исполняете. Что, что ССР, вы можете указать Читайте. читайте. читайте. Внимательно читайте справку. Давайте, не если вы что-то не согласны с чем-то, вы напишите здесь в объяснении. Зачем он будет писать, что? то Если вы уже изначально начинаете нарушать его права, я его права ничего не нарушаю. Как это права не нарушает? Вы его определили гражданином Российской Федерации, а, хотя Если что-то не нравится, он не является гражданином. Если что то не нравится, он укажет здесь в объяснении, вот. что он исправляйте по новой. Я не буду исправлять. Давайте исправлять протокол. Подождем. Если не будете, тогда зачем нам расписываться? протоколе, который он не имеет силы. Ни юридической никакой. Расписываться будете? Я знал всех у меня вот этот А Расписываться будете? Исправьте. Исправьте. исправьте. Протокол. Перепишите. Если он расписывается, значит, он соглашается с этим. Правильно же? Правильно. Ну, в вот документ, когда подпись значит, с этим соглашается. То, что в данном документе написано. Мы и Российской Федерации, понятно? Да, Нет, генерация. если и вы Российской проживаете, Федерации в другой, вы, вы напишите в объяснении. Если вы отказываетесь, я не отправляйте. Потому, потому что у него есть в документы, подтверждающие, что он гражданин ССР, вы Но гражданин никак гражданин не Российская Федерация. гражданин Америки написать ему гражданин, может, правильно? Если он гражданин Российской Федерации, если он, если он, гражданин Федерации, гражданин он гражданин паспорт Америки. получал в Российской Нет, Федерации, это какой в Америке? Если не гражданин Америки, пускай пишет... По какому документу подтверждается? Не паспорт же, а средство рождения. Если он неграмотный, то все. Ну, ну, ребят, вы отказываетесь от подписи? От, от, от, от. Вы исправьте, нет, как должно быть, как? законно заполняйте документы. Я законно заполнил. Вы незаконно законно заполнили. Протокол заполнил. Протокол заполнен Мне законно. Еще раз повторяю. Вам. Вы можете спорить миди. Ставишь суде на основании. На ком основание? Оспаривается в суде. Оспаривать Если вы изначально человека обвиняете в том, чего он не совершал Вы его приписываете государству Российской Федерации Но он не проживает тут Он не гражданин Российской Федерации он не, он не принимал гражданство Российской Федерации По всем законам нужно писать заявление, что принять гражданство а не получить только паспорт а У него нет У паспорта. нас много оснований Смотрите, у него ребенка нету паспорта Тогда он как? Без гражданства здесь проживает? Нету паспорта у ребенка, он несовершеннолетний вот у меня ребенок извершенно, у меня нет еще паспорта. Тогда какое у него гражданство? Вы же ссылаетесь сюда на паспорт у всех. Паспорт имеете? Наши есть, выплаты, Федеральный закон о гражданстве. Там написано. Что-то Давайте, давай, доставай. Что там написано? Ставьте покажи. Я вам сейчас и, иначе покажу. На который ссылаются грязных. Сейчас вам зачитаю. специально зачитаю. Закон о гражданстве когда был принят? в 202 году? А кто его принимал? -то? Граждане же опять Советского Союза. Паспорт, за... Паспортов еще не было. Вы задавайте вопросы грязные. А Они э, с гражданином простом. Зачитываю вам. Слушайте внимательно. Министерство внутренних дел Российской Федерации приказ 15 сентября 1997 года 605 номер э -э отредактирован так, где он? Последний-то какой там, Саш? 6.3 нет. это самое. Какого года-то он? Э, изменений? Да, изменений нет. 2003-й. Да, 2003 э, Так, я его весь не буду зачитывать вам, а прочитаю самую э, такую... Так, 4-3 или что? 6-6. Вот. А, вот, 3-6.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 Вот это грязны всылаются на этот закон. У меня приказ. Теперь скажите мне, какого гражданства он? Гражданин? Гражданин, российский, я раз. На каком я основании принимал, тут... он не принимал? Хорошо, мы не будем обсуждать. Да, почему, не почему, почему вы подвох делаете? Валерий Васильевич, будете рассказать в протоколе на стенде правомушин? Да, и справьте. Вы будете расписываться? Вы, вы исправьте. Вы если что-то не расстраивает, вы, вы, что вы можете дать объяснение здесь. Я, я буду расписываться, если вы исправите это. Вы исправьте. Не а вы неправильно. Составили. Вы неправильно. Я изначально, пояснение вы изначально не составили. Он, там на камере даже записано. Он пояснения вообще никакие не давал. Вы просто сами писали, что он там по бумажке написано, вы то, что и писали. Он ни одного пояснения не дал. Там а вы написали то, записано? что на бумажке написано. На вашей камере незаконный. Хорошо. Все незаконно. Вы расписываться будете? Исправьте. Исправить-то всего одно надо, понимаете? Гражданство человека, которого вы впихиваете. Вы проживаете в Российской Федерации. Я на своей земле. Я а чё спорю, что люди могут проживать и ну, в других, только они. Я гражданство не спорю. Ну, мигранты, лица без гражданства проживают сами. Да проживать могут Америке. Что тут именно граждане Российской Федерации? Я вам только что зачитал. -то все... Я вам только что зачитаю, -то на всякий случай. Здесь написано в протоколе, я вам поясню, хорошо? Здесь написано в протоколе, что он гражданин Российской Федерации. Но доказать данный сотрудник не может, что он гражданин Российской Федерации. На что грязных у нас ответил по 605 приказу. Это изменение гражданства, да? Я вам зачитаю сейчас.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 А каким он участником является? Гражданин вот этого? Какого государства? Как он был в СССР, так он и остался. Я вам просто поясняю. Если вы сейчас распишетесь, вы тоже будете э, привлечены к уголовной ответственности. За За свидетельство. Свидетельство. Я вас предупредил. Ну, а тебе, вы, вы, вы наказываете дураки, да? Вы? Нет. Есть, нет. Вы сотрудник, да? Судьба? СССР. Нет, нет, нет. Нет. Наросла угрожаете, Я, я угрожаю? А? нет, <кры> я вам пояснил. Да я вам сейчас пояснил. Я вам сейчас пояснил. Нет, вы не угрожаете. Нет. Угрожаете? Да, даже не угрожает. Да, давайте помолчим. Но вы пожалуйста. тогда, ну, вы, вы если это самое считаете угрозой, тогда подайте на меня в суд, хорошо? И ты тоже. Я. Да а вы не действующие не действующие Скажите, я вы не действующий. Не, да, не На пенсии? Хорошо, напиньте. да. Напиньте. Напиньте. Напиньте. Напиньте. Сейчас на пенсии? данное время на пенсии находишься? Валерий Степанович, будете расписывать серьезы? Ставьте. Я не буду, блядь. <кх> Если я не я буду, буду справляю, я а я вы буду. сейчас где распишитесь. Я буду расписываться. Давайте мы не будем долго сидеть и дискутировать. Я исправлять не буду. У меня, слушай, я изначально да. сказал, я гражданин Советского Союза. Я гражданин Советского. Понимаете? У нас, нас есть Российская Федерация. Кто сказал? Это у вас она есть. То есть вы отказываетесь? Я не отказываюсь. Расписываться будет Исправить надо. Я не буду исправлять. Исправить надо. Я буду расписывать, когда исправить. Я не буду исправлять. Ну, ну, да. Давай я расписываю. Не будете? Конечно нет. Будет. Там нарушение идет. Как он может нарушение расписаться, он туда признает? Это вам разрешает уже с нарушением документов делать и исправлять их как вам угодно. Это нарушение закона сразу предупреждает вас всех. На камеру. Откуда сторона его Граждане появились. Так да, сейчас ведь уже везде все, нету Российской Федерации. Все пишут Россия. Же". Как все вышли из гражданства Советского Союза? Перебываются в воздухе. Мне. Все присягу привел, и это принимали к Советскому Союзу. Все изменники получаются? Да, да, да мужчина, да, мужчина да, тоже да. вот, присягал к Советскому Союзу. 64-я статья, не забыли? РСФСР. Измена Родины. Вот это как угроза? Конечно, угроза. Прямо сказать, что по статье 60 что это будет? В связи я бы, я, я бы, я бы не считал, а сразу не считал. Как изменять стране можно, а так это, этого, Быстрее угодно. надо людей наказать, наказать, наказать, наказать. А в том, помочь кому-то? <серия> Они поймут, когда их начать. Точно. Я не отказывался. А не отказывался. Я не отказывался от подписи. Повторяю еще раз, я не отказывался от подписи. Слышали, что я не отказываюсь от подписи? Я слышала, что вы сказали, будете допускать а холение. Я справились... доп дополню, там, что там я гражданин СССР. Протокол неправильно составлен. Я, я, не, я, я из-за чего я не расписываю, что я не РФ. Я гражданин СССР. Из-за чего ну, я не подписываю? Там, вот сделайте, раз, да, э, чтобы был гражданин СССР, да, подпишу. Нарушение? Да? Нет. самое главное он не разъяснил ни одну статью по которой здесь вы подписались я разъяснил нет нет посмотрите но на видео это нет на видео нету помните это не на С... видео они С... он не разъяснил свидетелям он не разъяснял Свидетелю 51 провали их не разъяснил но вы расписались мы все проводили но вы то знаете он не разъяснил он, он, он обязан он нарушил скопите протокол получать Нужно нас фотографировать Где Ирина, сфотографировала? Так, с обратной стороны. Нет, нет, здесь, с этой стороны. А Тон, я их фотографировал с... уже? С этой, с другой стороны. Да, я... А, тут что-то изменилось? Нет. Тут ничего не так, изменилось, нет. вот я фотографировал. Вот Под подписей только нас на там уделили. Нет, а то, это, ну, тоже это, тоже это было не, не состояние. Состояние. Потом в другой стороны. Фотографируй это, кто А то. Саша, что? Сейчас я помню, прямо. Хотя вот Ирина, Ирина, Ирина Геннадьевна, но у меня вы. Будем ворота. разбираться сейчас с моим документом. Давай, давай Саша, ты сами. Вот данный супер. Сорт... Ставьтесь Как я вас? Участковый покуп Алексей Николаевич. Так, удостоверение можно ваше? Конечно, можно. Так, Попов Алексей Николаевич, должность старшего участкового полномочия полиции МО МВД России, выдан по 29, 29 ноября 2020 года. Так, масочку можно предупустить? С ну, вроде похвалитель. Так, значит данный сотрудник мне, Александру Алексеевичу Певину, да, вручил данный документ. Так, изучая данный документ, это видео пойдет для суда. Значит, ответили зам начальника полиции Баянова Р. М. Так, значит, меня приглашают 14.05.2020 года, 15.00. Сегодня, то есть 14.05. Значит, здесь в данном материале указано, да, вот в этом. Что в производстве межмунициальным отделом ДРС России Кунгурский на рассмотрении находится материал проверки КУСП. 54.24 от 1.05.2020 года по признакам состава административного правонарушения предусмотрено статьей 20.6.1 часть 1 КУАП -РФ. по факту нарушения вами режима самоизоляции 0.1.05.2020 года по адресу город Кунгу, улица Соборная, площадь 1. Так, я хотел бы ознакомиться с данным материалом. полностью, так, это, вот это полностью что ли да, не типа один рапорд что ли получается нужно? Проход сотрудничества. И раз, вот ты мне телефон. Можно чисто, потому что все документы какие имеются в моем деле. Смотрится, кто нашли после. Подожди, подожди, подожди. Я не посмотрю. Просто сход, так, это от кого? Начальник Анкудинов. 12 часов. Сейчас 12 часов. А собор на площадь 1, мы что-то смотрели, не нашли. Цифру 1. Там просто собор на площадь же. Улица, Скажи, фоткал, мы собор, мы беды, Рапорт докладываю, что первое после патрулирования совместно с снарядом дружи, нами был замечен гражданин по адресу Соборная площадь, который фотограф, фо, фотографировал запись у танка без средств индивидуальной защиты, а именно маски резиновые печатки не соблюдали дистанцию между друг другом. После чего мною было доложено... Это кто у нас пишет? Чернышов, стажер. Докладываю, что совместно с снарядом мы были замет... нами было замечено граждане, которые фотографировались у танка. А мы только под... Мы еще там даже ничего не делали. У танка без средств. Прикинь, что он пишет? индивидуальной защиты, Именно маски, резины. А, понятно уже. уже он, там Нет, пишет. он написал то снарядом? За клевету можно еще или за клеветучим? Совместно с нарядом. Ну, Народной дружины. Народной дружины там была. А он дружина имел право вообще находиться там? там. Нами был, были замечены граждане Паверси, которые фотографировались у танка. Мы только подъехали, они шли. Ничего мы там еще у танка не стояли. Уже изначально вред. Тут что у нас? Чей рапорт? Стар. Рапорт непонятно, чей закладывал, что рабочего состав. сообщения. Где? Ну то что, можешь разобрать, что тут написано? Что непонятно? Закладывал, что работа 1 мая. Первую смену составит. Автоперяды, когда в 12.30 Учились сообщение необходимости проехать в Соборную площадь, где собралась группа людей на автомобилях с флагами Советского Союза. Приблить на место Соборной площади было нужно 7 машин. Прикреплены красные флаги, серб и молот. Имелось скопление людей около 15 человек на кого-то вот, я тоже понять не могу что там написано а оригинала то нету старший друг пояснил, что не митингуют не митингуют просто просто едут по городу просто едут по городу что-то восстановленным рядом они представился филемонов отдача а беседки отказался на основании статьи 51 А здесь от у нас? Здесь другой работа. Это у нас от кого? Какой-то ну, Также в том получении было сообщение, что с собой на площади на автомобиле с красными флагами группа человек 15-20. Пояснили, что ездят по городу, не митингуют. Один что-то представился как шаров. Дача объяснение оказался Кубилин автомобиль следующих марок. Вас не сам у вас не сам. Все, знакомимся. Ну, здесь вот указано, смотрите, режим самоизоляции, да? Здесь написано Соборная площадь. Да, да, да. Здесь Соборная площадь. А здесь. Улица Соборная площадь. А, здесь даже... Но, нет, но, нет, улицы. Там же, как, это Карла Макса проходит улица, называется а не со, улица Соборная площадь. Александр Так, Алексею, так подождите, еще дойдем до этого. Смотрите, здесь написано режим самоизоляции. Где слово самоизоляции прописано в законах? Здесь? Есть где-то, нет? В указе. Ну вот, в указе. А в законом где-то и указано? Нет, я понял, в указе губернатора, а в федеральных законах где-то прописано это? В указе губернатора прописано. В федеральных законах, я говорю, это прописано где-то, кроме указа губернатора. Что такое указ губернатора? Прописано где-то в федеральных законах Самоизоляция где-то нет? Можете сказать? В указе губернатора там все я, я понял, я понял, что в указе написано. В федеральных законах где-то прописано? Можете ответить? Я вам, я, указ, это не федера, указ это не федеральный закон это не федеральный закон я вам еще раз говорю федеральный закон где-то прописано вот это самоизоляция слова расшифровка что в нее входит самизоляцию я понял что это режим что в нее входит в федеральных законах вот, слово самоизоляция где-то прописано в гражданском кодексе, например, да? В Конституции где-то прописано вот это слово самоизоляции. Да, в таких документах не прописано. Вот. В таких не прописано. А хорошо. Значит, что? А, ну вот. Вот в Конституции здесь прописано, что. Ну, это их Конституция, кстати. В проекте, что ее никто не принимал. Я бы хотел еще у вас узнать. У вас гражданство такое? Это вопрос отношения. Идет, отношения. Если на кружке, Нет, надо... я... Я, России, но... Нет, я и говорю, у вас гражданство какое? Россия. Гражданин России, да? А почему ты как не что я Российской Федерации? Теперь я вам заявляю. Это а, понятия, равные а, а, а, а. Понятия. Смотрите, я вам заявляю, что я гражданин, официально вам говорю, да? Что я гражданин Советского Союза. Был рожден в 1973 году на территории Советского Союза, в Республике РСФСР. У меня документ есть, свидетельство рождения – рождении. Советского Союза, да? Учился я в Советском Союзе, учился я в Советском Союзе, служил в армии в Советскому Союзу и сяду Из гражданства официально я не выходил. У меня есть ответ на то, что вы будете будут потом составлять, что вы будете мне писать, что я гражданин народ. Это я вам для этого говорю, да? Вот у меня есть ответ. С государством вашего, Российской Федерации. Вы меня Пермина Здесь пишут, написано. В ответ на ваш запрос сообщаем, что в научно-справочном аппарате фонду Р7523 Верховный совет ССР, Картотеки гражданства ССР 37 по 91 год, сведения о лишении Пермина Александра Алексеевича то есть меня, да, 18 марта 73 -го года рождения, гражданства ССР не обнаружено. То есть лишения гражданства ССР нету. Также дополнительно сообщаем, что документы о принятии лишения гражданства Российской Федерации на хранение в архив Российской Федерации не поступали. Данный ответ был получен в 2018 году. 19, да, 19, 19 декабря. Официальный ответ с архива, что я не гражданин Российской Федерации, гражданство не принимал, И я не лишен гражданства Советской Союза. Вот у меня советское рождение копия. Вот видите, да? Республика РСФСР рожден, не в Российской Федерации рожден, а в РСФСР. Также у меня есть ответ от вас уже от вашей организации, ну, по Санкт-Петербургу, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу. И они дают ответ. Смотрите, паспорт не является документом удостоверяющим гражданство Российской Федерации. Какой документ тогда у вас подтверждает гражданство ваше? Вы же ссылаетесь на паспорт все. А здесь они конкретно пишут Главное управлению по Санкт-Петербургу, что паспорт не подтверждает гражданство, не удостоверяет гражданство Российской Федерации. Какой у нас документ подтверждает гражданство, что у вас имеется российский конец? Можете сказать? Можете сказать? Не можете? Какой документ у вас подтверждает гражданство российского советского? Также есть ответ уже следственного комитета по Кубани. Согласно представленным документов, вы являетесь гражданином СССР. и с чем, к нашему сожалению, не можете находиться в юрисдикции действия законодательства Российской Федерации. Граждане Советского Союза не подпадает под законодательство Российской Федерации. Правильно же, экологически. Даже гражданин Америки не подпадает под законодательство Российской Федерации. И также гражданин Российской Федерации не подпадает под законодательство Америки. Любое государство не подпадает. Только тот гражданин, который является им. Также смотрите ответ. Главное управление Министерства внутренних дел после Лёвского области. Что они указывают? 5 апреля 2016 года указом президента Российской Федерации номер 156 Федеральная инвестиционная служба упразднена в 2016 году. И так далее. Документы, которые выдавались Федеральной инвестиционной службой, были действительны до 31 -12 2017 года. Получается, ваши паспорта, если выданы до 2017 года, они являются недействительными. Они конкретно пишут Главное управление Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу. Потому что у ФМС упразднена, а все документы, которые она выдавала, они не действительно являются. Есть у вас паспорт? Посмотрите, какого года у вас, до какого года у вас выдан? Имеется, нет? Никого? У вас. У меня есть паспорт. Подскажите. С собой нету. Также есть ответ. Вот удостоверение у вас печать не соответствует ГОСТу. А по этой печати, смотрите, вот Министерство юстиции Российской Федерации дает ответ. А, с учетом изложенного гербовая печать, представленная в паспорте гражданина Российской Федерации, должна соответствовать ГОСТ Р 51:511:2001 года. Гербовая печать, проставляем в удостоверениях сотрудников органов государственной власти, также должна соответствовать ГОСТ Р 51:511:2001 года. А ГОСТ, он является от 40 до 50 миллиметров. Да, да, да. ГОСТ печати. Да, да. Что там? А Вот, вот какая печать должна у створения у всех сотрудников. Вот по ГОСТу найдет. А это не по ГОСТу, который сейчас вот у сотрудников имеется. Так же и у вас. А вот что должно быть у вас, печать какая, да, что вы приняли гражданство. Вот данная печать, вот сними, да, вот такая у всех паспортов должна быть печать, что вы приняли гражданство Российской Федерации. Здесь указано, гражданство, приобрел гражданство Российской Федерации. Такого-то числа указывается в на основании закона о гражданстве РФ. И вот должно быть штампик. Есть у вас такой в паспорте? Это не имеет отношения Нет, как не имеет, я выясняю, кто вы такой, я, гражданин вы... Вот, я Не, я, я понял, сверения, есть, я понял. Вы будущий не гражданином Российской Федерации. Вы имеете, декларации. я не хочу выяснить, вы имеете право, что гражданином Российской Федерации быть или нет. Или вы любые не являетесь да? А что у нас по, по декларации? Международная декларация, да, вот. Международный поток прав человека, декларация, всеобщая декларация прав. Здесь указано, смотрите, статья 15, да? Первое. Каждый человек имеет право на гражданство. Второе. Никто не имеет права быть, никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Че человек, не выходя из гражданства Советского Союза, не может быть гражданином Российской Федерации, не написав заявление, чтобы его признали, как они нас всех признали гражданами Российской Федерации. Без нашей воли они также нарушили... Международную всеобщую декларацию прав человека. У вас все? Нет. Сейчас дальше продолжим. Вы же там говорите, что вы находитесь еще на территории Российской Федерации. А, кстати, вот да. Насчет территории. Я документ покажу. Что у вас не имеется даже территории Российской Федерации. А вы занимаетесь геноцидом местного населения. Да. Себя всегда сами. Вот ответ. Также ваши все документы мы ссылаемся Государственный архив Российской Федерации. В ответ на ваш запрос о предоставля... предоставлении акта приема передачи земли площадью э, 22,4 тысяч миллионов кв. квадратных километров с баланса ССР на баланс Российской Федерации, либо иных лиц, лиц повторно сообщаю, что ГАРФ такого документа не хранит и сведения о существовании подобного документа не располагает. В 2018 году дан ответ из архива, что территория от Советского Союза не передавалась. Также есть ответ Государственный архив Российской Федерации 2018 года. В ответ на ваш запрос сообщаю, что ГАРФ не располагает сведениями актов о передаче территории недвижимой имущества от субъекта права СССР к субъекту права РФ. Как средства информации о передаче земель, недр, и ресурсов, лесов, имущества, жилищного фонда, объекта социального коммунального хозяйства, средств транспорта и связи, основных средств производства, промышленности, строительства, сельском хозяйстве, предприятий коммуникации, учреждений, здравоохранения, банков и прочих объектов государственной собственности СР с баланса на баланс фондов РФ усутствует. Нет у российской федерации ничего, ни объекта, ничего, ни земли. Кроме оккупации. Также я сделал запрос в нашу уже, да, администрацию по данному вопросу, что имеется у Российской Федерации. Вот. Администрация города Кумгора Пермского края 2019 года на меня дал, был ответ, делал запрос я, рассмотрев ваше заявление с просьбой о предоставлении заверенных копий документов, а именно актов приема передачи государственной собственности, земля, ее недра, воды, леса, средства производства, промышленности, строительстве сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущества, торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, учреждения, здравоохранения, аналитической системы, газоснабжающих институты и прочих объектов в городе Кунгуре и Кунгурском районе Пермской области от субъекта права ССР, РСФСР к субъекту права Российской Федерации в скобках России при наличии, зарегистрирован зарегистрированного 25.01.2012 года, Сообщаем, что администрация города Кунгур не располагает сведениями и документами, указанными в вашем заявлении, в связи с чем был направлен запрос в муниципальном бюджетное учреждение Кунгурский городской архив. С уважением, глава города Кунгура С.В. Гордеев. Мы сейчас его убрали, да? А вот, ну он задавал как бы еще в 2019 году, это действующие документы. Вот с архива, значит, Кунгурский городской архив города Кунгура. Предоставить заверенный копий документов, а именно актов приема передачи государственной собственности, земля, ее недра, воды, леса, средства производства, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, учреждение здравоохранения, энергетической системы, газоснабжающих и прочих объектов в городе Кунгуре, Кунгурском районе Перской области, от субъекта права СССР к объекту к объекту, тут написано, к объекту права Российской Федерации России не представляется возможным, так как выше перечисленные документы на хранение, в архив не поступали. Директор В.В. Долгорукова. В архиве также города Кунгура нету, что у Российской Федерации что-то находится. Ни территории, ни земли, да? Слышали? А вы заявляете нам, что вы находитесь на территории Российской Федерации? прописано, территории. На морском шельфе. Так, значит, смотрим дальше. Вот данный закон. Вы в курсе, вообще, когда Российская Федерация появилась? Не в курсе? Ну, вот сейчас проведем с вами вот это. Легбер, да? Да, Российский. маленько. Вот закон Российской Советской Федеративной Советской Республики. Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Советская Республика. Но это было не Государство, это была Республика. Верховный Совет РССР постановляет первое. Государство, Российская Советская, Федеративная Советская Республика в Скобках, РССР, впредь именовать Российская Федерация Россия в Скобках. Второе, тут, ладно, тут самое главное, самое главное, вот еще пятый. Настоящий закон вступает в силу со дня его принятия. Смотрите, подписывает президент Российской Федерации Б. Ельцин 25 декабря 1991 года номер 2094-1. Вот запомните данное число. 25 декабря 1991 года появилась Российская Федерация. На основании вот этого закона Ельцин. Но Ельцин не был президентом Российской Федерации. Он только еще переименовал Российскую Федерацию, правильно? А он уже подписан. смотрите, как описанный президентом Российской Федерации. А он был президентом РСФСР, но не был, не был президентом Российской Федерации. Как здесь указано в пятом пункте, да, закон должен принять, со дня его принятия, вступить да, в силу. Смотрим, кто его принимал и когда его принимали. И имеется ли данный документ о принятии? Вот значит здесь имеется также из государственного архива да, Российской Федерации. На данное принятие данного закона должно быть постановление Верховного Совета. Значит, здесь они указывают. Постановление Верховного Совета РССР об изменении наименования РССР и о проведении, проведении на территории РССР референдума по вопросу переименования РССР в Российскую Федерацию в Государственном архиве Российской Федерации не обнаружено. В данном архиве нет постановления Верховного Совета о введении данного закона. А он должен быть, чтобы он имел силу. В архиве Российской Федерации, не имеется. Также Министерство юстиции Российской Федерации указывает, что использование в были закона РСФСР 25 декабря 1991 года номер 2094-1 об изменении номиналами государства Российская Советская Федеративная Социалистическая -Со Республика слова постановляет, да, вот здесь вот постановляет, все они ссылаются на вот тут Верховный Свет постановляет. Постановляет, не подразумевает наличие постановления Верховного Совета РССР, вводящего в действие данный закон. Соответственно, в фонде НЦПИ запрашиваемое постановление Верховного Совета РССР не содержится. Также нет в Министерстве юстиции данного постановления Верховного Совета по введении данного закона. Также есть подтверждение, что он подписал от имени России, это президента Российской Федерации. Этот документ да, находится на вашем сайте уже право.гов, это скриншот я сделал где все законы Российской Федерации опубликованы да и данный закон так, также вот смотрите опубликован и здесь смотрите указано президент Российской Федерации также Б. ельцин 25 декабря 91 года номер 2094-1 о переименовании государства Российской Советской Федеративной Республики 3 Российской Федерации России тоже подтверждение, что он подписан от имени Российской Федерации президентом. Он не был избран от имени Российской Федерации президентом. Потому что не было еще государства. Он только еще перенул. И почему он республику называет государством? Да, Это республика была, это не государство. Государство было общее Советского Союза. Все республики там ходили, 15 республик. И также есть подтверждение, смотрите, да, указ Горбачева от 25 декабря 1991 года, здесь он указывает, в связи с уходом в отставку с поста президента СССР, согласно себя полномочия Верховного Главнокомандующего силы СССР, право на применение ядерного оружия передается президенту Российской Федерации. 25 декабря 1991 года. Какой президент Российской Федерации, если еще не было государства такого, Российской Федерации? Никто его еще не избирал президентом Российской Федерации. А вот смотрите соглашение, которое все ставятся на СНГ, да? Вот оно соглашение. О Союзе содружества независимых государств. Что здесь прописано? Мы Республика Беларусь, Российская Федерация в (скобках) Республика Украина. Как государство, учредитель Союза СССР, подписавший союзный договор 1922 года, далее именуемый высокими договаривающими сторонами, констатируем, что Союз СССР как субъект международного права и геополитическая нереальности прекращает свое существование. Когда было подписано данное соглашение? Смотрим. Совершено в городе Минске 8 декабря 1991 года трех инзекляров, каждый на белорусском, русском и украинском языках. Причем три текста имеют одинаковую силу. Подписали за Республику Беларусь Шушкевич, Кибич, за РСФСР Б. Ельцин, Бурбулис и за Украину Кравчук и Фокин. Смотрите, 8 декабря 1991 года да, пишут уже Российская Федерация. А я вам только что закон показал, да, что 25 декабря они только переименовали в Российскую Федерацию. Данный документ является ничтожным юридически неграмотным вообще. Откуда взяла Российская Федерация, если была Республика РСФСР? Не было еще названия Российской Федерации. Она только появилась 25 декабря. А данный документ составлен 8 декабря. И этих республик, смотрите, да, Беларусь, Не было такой республики Беларусь, Была республика Беларусь СССР, РСФСР, Украина, Украина, СССР. Не было такое название. Данный документ тоже является ничтожным. играет не юридически. Все, получается, нету республики. СНГ не создано не вот это, Они ссылаются вот на 22-й года, да? Вот декларация. Вот декларация, вот она. Вот декларация о создании Советского Союза. Здесь указано в декларации, кто создавал. Российская, Советская, Федеративная Советическая Республика, сколько? Российский, все. Украинская Советская, Советская Республика. И Белорусская Советская Советская Советская Республика. И четвертая, Закавказская Советская Четыре республики. А здесь присутствовали только три республики. И вот Российская Федерация, она не имеет права отменять собой декларацию Советского Союза от имени Российской Федерации. Понятно, да? Все, продолжим? Ну, теперь документы я вам. Есть теперь, я... Есть смысл? теперь я вас снова спрашиваю, какое у вас гражданство. Я вам только что показал документы. Я вам отвечал уже на данный вопрос. Вы ответили, документы, что... Есть вас я... что вы... Подождите до документов. Вы, вы, получается, подтверждаете, что вы гражданин Российской Федерации. Правильно? Это, ну, правильно? Да, конечно же. Присягу давали Российской Федерации. Да. Правильно? Да. Правильно? Да. Да. Получается, что вы... По данным всем документам, которые я сейчас огласил, находитесь на моей территории Советского Союза. Незаконно. Теперь я у вас спрашиваю, покажите мне документы ваши, как вы оказались на моей территории уже, Советского Союза. Можете показать? Я вам уже все показывал. Я вам еще раз говорю, я вам только что огласил, что у Российской Федерации. Ну, давайте будете показать Территории нету, я говорю, я вам еще раз огласил. Территории Российской Федерации нету. Кто вы такой вообще здесь сидите? Можете мне показать? Александр вы будете давать? Показания? Я вам показания. еще раз говорю, вы кто такой? Я гражданин Советского Союза. Я как вам вы Я представился, я вам показался... Покажите Ленин. мне документы, что, что, что вы еще? официально приняли гражданство Российского Вы будете давать показания? Кому я должен? Кому? Кто вы такой? Кто вы такой? Покажите мне, пожалуйста, документы. Я вам показал. Ну какие? Удостоверения, что ли, ваше? Плиповая, я вам только что зачитал. Вас даже Если от... вы отказываетесь, не будете давать объяснение. Кому я должен объяснить давать? Вы кто такой? Так я вам представился. Гражданин Российской Федерации, правильно? Как вы оказались на моей территории? Если вы не будете давать Я вам еще я раз, раз говорю. Я, я вам еще раз говорю, как вы оказались на моей территории? Я вам только что огласил все документы, что у Российской Федерации нет граждан, нет территории. Я присягу принимал Советскому Союзу. Вы отказываетесь, да? Официально показать? вы приняли гражданство Российской Федерации. И откуда у вас территория появилась? Проживайте на маму. Я вам не буду ничего говорить. Кто вы такой вообще? Чтобы я вам что-то говорил. То есть объяснения давать не, не будете? Правильно Какие объяснения? Кому да, давать-то объяснение? Вы кто да, такой вообще? Вы мне не можете показать свои документы? Подтверждение покажите мне, что вы официальный гражданин Российской Федерации. Ну. Что вы приняли, что у вас есть территория. Что вы присягу принимали в Российской Федерации? Кто вас присягал, призвал? Потому что по Мамареву мы ходили, разговаривали, он не, не принимал присягу в Российской Федерации. Он также гражданин Советского Союза, давал присягу Советскому Союзу последнее бутового снимка, Также статья Также статья для оказания помощи, лица, в может быть Также закона: право юридической помощи, услуги на а также право на отказ вдачали 54? Нет, непонятно. Юриста надо. Да надо показательный суд строить. Лежит тут бумажка отдельно. Что я и просила 1 мая. Одно и то. Одно и то. народ прозалил. Памятку. Нет. Это памятку. А, это, это больно много писать в голове. А -а -а. Сложно запомнить. А -а -а. Не работайте, работайте. Я вам еще раз говорю. Что вы такое, чтобы я вам что-то говорил. Вы мне докажите сейчас, что вы есть рождения своего показать, военный билет кому присягали. Если связь рождения уже Российской Федерации, то документы это родители, как они вышли у вас гражданство Советского Союза.